они сами про провоцируют выход из Совета Европы. Правильно? Да. Правильно. Это автоматический выход и из Конвенции Европейской Конвенции по правам и свободы человека, выход из моратория по шестой статье, то есть возобновление практики смертной казни. Ну, погодите, это не мы, это вы, это они постоянно об этом говорят, что надо вернуть ее. Так очень хорошо. Но если вы так сильно хотите ее, так это к вам она берется. Каким судом судите, так и вас судить будут. Вот о чем речь. Ну, возвращайте. Возвращайте, что вы пугаетесь. Выходите из этих всех организаций, возвращайте смертную казнь. Но только потом, не парьтесь, ведь знаешь, как оно бывает? Они выйдут, думают, они вот композиция, смертную кай, а там фу, хлоп, и этот, значит, например, откинется. И тут придут вот эти вот из чюнем-то, и вот Навальный, говорит, Алексей Анатольевич, ну, же гуманист, вы же гуманист, ну вы же не можете вот... Да, мы, конечно, вышли, мы хотели вас расстреливать, но вы же не такой, вы же либерал. Как же вы не либерал? Как, почему? Ну что вы? Я же твой, я наш, понимаешь вот этого? Нет, погодите, Мы об этом как раз и говорили, что слава Богу, чтобы они это сделали, чтобы развязать на развяз Конечно, пусть делают, все по закону, все, все по закону, все, никак, ни в коем случае, никаких без все, суд, тройки, тревога, все будет прямо уважением. Конечно, но ты конечно сами. Ну, просто я к тому, меня очень многие критикуют, вот, Марк захочешь, мы должны быть не такие, мы гуманисты, мы то, мы все. Я, я даже оставляю в стороне, так сказать, про ложный этот гуманист, дело не в этом. А вы поймите, они сами ведут к этому, потому что они так видят способ собственной защиты от возможного значит, требования народа, обращенного к ним напрямую, да, на улице, бунта. Вот они считают, мы запугаем их, мы вот вернемся, мы скажем, никакой тут его больше нет, только дернитесь, мы вас тут вот будем к стенке ставить. Ну, основание а сюда, они точно так же сажают. А что, они сажают по-другому, что ли? Так они точно так же и расстреливать будут. Но только я еще раз повторяю, как только они этот шаг сделают, как только они границу эту перейдут, все может перевернуться, одномоментно. И очень важно ни в коем случае не возвращаться в этот Совет Европы и немедленно не, это сказать, возобновлять практику моратории и так далее. Я давайте уж поживем тогда, как вы вот там все устроили, вот по вашим законам, по вашей практике судебной, по вашим правилам, вот как вы людей судили, вот как вы их мучили, я давайте вы немножко это по спец, как спецсубъект, ну ты знаешь, понять, а в Индии, не для народа смертная казнь. это что для людей, что нет, нет, для людей нужно конкретно для спецсубъектов. — Вы как раз об этом тоже а говорили. Че? Представляешь, как одинаково а мы А что, погодите, а почему нет? А почему? Они все время будут судьи сам, говорят? — Извини, у нас постулат такой. Они строят для нас ГУЛАГ, они должны получить его без всякого снисхождения. Да, попробовать на себе. Как это, на себе в зоне говорит, не показывает, понимаешь? Да. — Плохая примета. Вот, соответственно, значит, конечно, этот ГУЛАГ они должны опробовать. Вот они должны полностью это попить. Вот, и спить до дна. Что, потому что э, иначе мы через этот катарсис есть не пройдем. Это как денацификация после войны, понимаешь? Если этот катарсис не пережить, вот если не пройти вот этот ад, то тогда мы никогда не исправим положение вещей.